Так-так, стреляйте. Что за прикол почему меня модератором сделали м4 м4 возьму броня патроны дикол. мне кажется стоит включить программку, потому что я хочу немного почаще контактировать в голосовой чат всем постам! девушка с белыми волосами в черном платье убила сотрудника полиции это заявочка летим блять Разные. Бери, бери а на не ошибшь. Да я ей беру. Бери, бери, бери. Смотрите, смотрите. Так, зайдем. подожди. Ага. Остановитесь! Остановитесь! Вы не видели я фашист. Становись, господи, заебал уже. Ну что за долбоеб, блядь, ему сколько раз уже говорил. Валя, конец. А, это байкер был серьезный. Повини его. Он Остановись! Остановись, говорю, ты че? Туда Фу, не я хочу. Туда Туда Фу. Туда Фу. А да, он, он Не я... оружие... шокером бьешь, не понимаю. В наручник. я я Туполь? Туполь? В наручники, В наручнике, сука, Ведь я тебе сказал стоять. блядь, совсем. Так они быть не буду. Так вот, подчинение. И вот на этом моменте я так и нарушил правила, которые регулируют сроки ареста на нашем серваке Оно было добавлено совсем недавно, и я о нем вообще не знал, поэтому, ребята, сорян, ошибочку признаю, это немного будет еще позже. Ребята, ребята, ребята, ребята. ребята. Гончик а не ребята. Нет, да, да, да. не Ну ладно. Охуе. там мусор зашел там мусор зашел. Кто бы что ни говорил, как бы их не выгораживал, мол, они просто сидят у себя на квартире и говорят все, что угодно, но они провоцируют полицейского на то, чтобы тот просто попробовал кого-то из них обыскать, или же начать рейд, или же что-то еще в подобном духе. Раскидаю вам ситуацию со стороны краймеров. Они постоянно сидят на маниках, они никуда не вылезают из квартиры, максимум просто заполнить шкалу голода. И вследствие этого они насиживают себе геморрой размером с дыню, а также им становится скучно, потому что никакого движника не происходит. И тут они видят полицейского, который один оденешенник зашел к ним в квартиру, без особого повода начинает его провоцировать, чтобы убить, чтобы просто пострелять. На протяжении всего этого отрывка я сделаю без нарезок, я не пытался никого ни заарестить, ни ударить шокером, ни заковать в наручники, ни просто пристрелить или же вытянуть из этой квартиры силы, я просто увидел вывеску, которая была в начале, то что это завод и решил узнать, что там такое. То есть предпосылок для их вот такого вот поведения никаких нету. Мне похуй, да, тут уже Ох, ебать. Выйдите, отчел, пожалуйста Выйдите, пожалуйста. Выйдите на мой Выйдите, давайте сюда, Выйдите, Выносим мусор, выносим мусор. Выносим мусор, давай выходи за их. Мусор выносим. Давайте, давайте. Давайте, давайте. Выйдите? Оружие уберите. Крыбачик. Молодец. не сбрасываться. А что тут завод, че купить можно? Я ж маники поставил, и когда Выйдите. был на гражданине сменил на. на бандоса, и все нормально. Вас, и не с... С... Все будет хорошо. Добро пожаловать в Зверополис. Они какие-то ебанутые, открывают двери, впускают туда людей, начинают тыкать им оружием, убивают или же начинают грабить. Тем более это все происходит на глазах у других людей, а потом они удивляются, что в эти открытые двери заходит кто-то другой. Не, ну как бы любой из вас возьмите, откройте какое-либо предприятие. Назовите его заводом, откройте там двери, а потом начните выгонять людей, которые туда заходят. Даже самый отсталый гидроцефал скажет, то что это будет не совсем логично, ну кого это ебет? Мы же на банклаве ебаный в рот. Не-не-не, я подни-то поставил что-то пойти Вы нашла на себя, отсюда. Выйди отсюда! Давай. Вышел раз, вышел давай. два. Внимание! Первый фридомак от одного из долбоебов. А, а теперь пересмотрим. Интересно, почему я не смог выйти оттуда. Вышел. Ну, типа, вы видите, меня взял, чел заблочил. Mm -hmm. И он это сделал намеренно, он знал, что будет происходить. Зачем блять, блядь? Ага. ага. А, блядь. О. Что это, блять? Кто это вообще? Нахуй это сделал? За мной скриншотик сделал. М, еб красивый. О. Сейчас я им скриншотик, блядь, испорчу. Долбоеба. Потом кто еще Локс. Кто меня еще блядь, дамажил сейчас? Я так не понял, нахуя. Нюхай бебру! Сосать, блядь, долбоёбы. Посмотрите. Сразу как начали, блядь, жалобами закидывать меня. Охуеть, Ой. просто, блядь. Небать. Сразу трое на меня жалобы подарили. Чё, зачем пизданутые? Сука, блять Нужно разобраться, пиздец Почему не за что? Я тебя забанил за фрикил Ты же меня убил? Убил Я зашел в здание возле... Как его называют? Возле спавна вокзала Дал отчет, а я что, слышал? Вы там мне все подряд отсчитывали Нормально? Адекватно? Я что, должен как-то... Шумоподавление какое-то делать В смысле моя проблема, если вы как обезьяны орете, не в попад все вместе Отчет он дал Я в рот ебал, если честно, такой отчет, когда я не слышу, и на меня орёт просто стадо обезьян Да, ты должен в бане сидеть, потому что Слухая ты ебанутый дай, Да, блядь, я еще и глухой Не, ну я слышу то, что на меня ста... стадо обезьян орёт А кого я оскорбил? Не, я просто сказал то, что на меня стадо обезьян орало, а кого конкретно я поименно не называл и что? Слушай, давай я тебе объясню. Дом возле спавна, там то ли завод какой-то они подписали. Так вот. Я зашел, на меня накинулись просто куча бан бан этих бан бандосов разных и прочей хуйни. Начали все не в попа торать, там выносите мусор, мусор выйди отсюда, кричат, орут, кто-то еще отсчитывать умудряется по несколько раз. Потом другой меня берет дамажит во время этого отсчета. Я не пойму, что происходит, и меня берут в этот момент, убивают, пока отсчет идет. Ч это за хуйня? То есть я типа виноват еще в том, что я вот выдал наказание. Типа, как я в этот отсчет выйду, uh, если там. Можно я быстро кое-что ему объясню? Знаешь? новых правилах ты меня забанил за непочинение верно а забани за да сроков ареста нет я не знал ну я вот тебе просто объясню почитай и правила правильно резье но тебе ничего не сделаю чтобы правила новые а как тебя тогда арест снять там не знаю может как-то компенсацию с инвентаря могу что-нибудь никак я уже все арест. уже нормально блин ну извини я не знал я просто Всем по-разному, за неподчинение лишь за оружие Твои. даю максимум Но теперь буду знать, спасибо Точни. Тебе тоже В смысле, дай мне другого админа Давай я другого админа позову и разберемся А я сейчас тебе объяснил ситуацию Я захожу в квартиру в квартире куча обезьян сидит, на меня орет, выйди мусор, выносите мусор, мусор, мусор, орут. Я не пойму, на кого реагировать и как, потому что там реально пиздец. Потом подбегает какой-то гопник с ножом к заборчику, через забор меня берет, дамажит, в этот момент уже идет отсчет, то есть там раз-два вроде бы, раз мне прилетает ножом. Я не пойму, что про... происходит. Меня берет чел, выходит, расстреливает. Типа я не вышел по, по отсчету Здорово, помощь нужна На меня чел жалобу подал По причине того, что я неправильно выдал бан Точнее, ни за что Я ему выдал бан за фрикил И еще другому дурачку за фридамаг Дело так было Я захожу на вокзал Я захожу И на меня начинает просто беспричинно Агриться абсолютно все, кто там находится То есть двери открыты, люди с улицы видят, что там происходит Челики с оружием ходят, размахивают Но я ничего не делаю, потому что я один Вот, начинается просто какой-то сущий пиздец э, Все орут, кто там присутствует Мусор, мусор, выйди отсюда, мусор, выносите мусор Каждый абсолютно, кто там был По-любому хоть раз да спровоцировать пытался полицейского На то, чтобы я достал оружие и начал расстреливать или же арестить. Но я ничего такого не делал я просто стоял, наблюдал, говорю, типа, у вас что тут завод, что тут купить можно Дальше а, в этот весь шум Кто-то мне, оказывается, уже отсчет Успел сделать, чтобы я ушел Но, блядь, я-то не могу Как э, AirPods шумоподавление Сделать, чтобы одного конкретно человека Слушать, то есть, мне один стоит Отчитывает, оказывается, чтобы я ушел Я этого не слышу, потому что там реально Обезьяны, блядь, какие. Третий подходит, берет через забор, меня хуярит Во время отсчета ножом, то есть, за, ну, это уже Фридамаг, и в этот момент Уже отсчет заканчивается, меня берет Чел, расстреливает, потому что я не вышел из-за отчета. А не вышел я почему? Потому что я, во-первых, я не слышал, что мне нормально кто-то говорит, от, отчитывает уйти оттуда. И второе, ну что там столпилась куча просто баранов, которые не могут дать тебе выйти. Блять, надо нормальный отчет делать, чтобы слышно было конкретно тебя, заткнуть своих надо обезьян. Отчет. Нужно было заткнуть своих ебучих обезьян, с которыми В ты сидишь ситуации. на квартире. Все орали. И типа если ты Демку покажешь, там постоянно будет у тебя звук -то того, что обезьяны ебучие орут. Я фрибан тут не вижу. Не, вы можете They Демку пойти посмотреть. Просто They я хочу в этот момент поиграть. Он услышать не мог даже этого. У меня у самого Демка пишется. Пусть он тебе пойдет покажет. Его естественно будет слышно. Я потому тогда что сидел это его на Демка. Ход... И я слышал, что ну вот. Нет, и пойди демку покажи. Если я, видимо, по твоему дебил, который хуйню несет, сидит. И просто на обом что-то вкинь Нет, и пойди демку, реально покажи, посмотрите. Но я в это время хочу просто поиграть. Я не хочу сидеть разбираться в этой хуйне. Если вы сейчас пойдете смотреть демку, ты по послушай да я внимательно. Понял. Ивин. Вот если ты хочешь еще кого-нибудь повыпиливать. И слышу Сделай сейчас, знаешь как, послушай. Полезно будет, пиздец. Ты посмотри демку, послушай, кто говорит, Поотслеживай по войс-чату, по этим окошечкам. По никам. Поотслеживай, кто вкидывает про мусора, кто вот эти провокации делает, и ты можешь каждого еще откинуть за провокацию. Отчет давал один, два, три там так далее. Не, но я, я, надо за давать, него скажу, я не него тогда. Они как оказывается, домах. менеджмент, они, оказывается, давали отчет, но из-за того, что там сидела толпа обезьян, не было ничего абсолютно слышно, а тем более отчета и, видимо, мне в момент отчета он начал дамаг наносить без особой на то причины. Я ничего не сделал. Я молча стоял. Единственное, что я спросил у них, я говорю, тут у вас типа завод, а что продают? Но такой себе повод для того, чтобы агрессировать, тем более братья убивать полиции. Ну, я не знаю, зачем. Что, не что только... там кричит? Да вон, тэпните, чёрча, черча, черча тепните. Вот он опять на меня же бэйв кинул, блядь, ебанутый. Там пиздец, там уже сам Ивен подтвердил то, что он сидел на этой квартире. И там творился полный пиздец. Ничего не было слышно, они все орали, не в попад. Если он сейчас посмотрит демку, то он увидит, что помимо вот этих двух нарушений, фрикила и фридамага, ребята, которые там сидели, они еще открыто провоцировали меня, называя мусором, вот намеренно, вот так вот, типа, вынесите мусор, мусор выйдет, доставали нелегал, непонятно зачем, угрожали, стреляли, вот ножом, как этот дурачок махал. Ну, то есть там хватает хуйни что-нибудь. Он демку показал. Но у тебя не было, как таковых, причин, если углубиться. Доставать ствол, брать расстрелять расстреливать мента. Там видно, что блачат. Сейчас перечекал. Типа, вам просто нужен был повод завалить мента. Ну просто так вот, потому что захотел. Вы мне изначально говорили то, что если ты не выйдешь, мы это воспримем как попытку рейда. И вы это говорили полицейскому, который вообще ничего в руках не держал. Нормально? Что я мог услышать, когда вы там постоянно все не в попад что-то говорите? От кого ты защищал свои маники? От человека, который стоит на входе и все? Уясните один интересный факт. Они защищали маники от людей, которые заходят в открытую ими же дверь. Да что это, господи, за оправдание? Чел, который имеет в квартире нелегал, сидит и защищает ее, открыв Настеж двери, впуская туда всех, кого -то только он захочет, и после их убивая. Что это? Это не бандиты, это уже маньяк профессия. Я розыск кому-то кинул, или же кого-то лицом к стене поставил но ну, я мог бы достать ствол и сказать что хочу проверить и после этого я бы улетел бы за феррп и бг потому что я стою там один ну ты хотя бы немного головой же думай говорю ну как я это увижу через забор Я не вижу ничего я вас не знаю вам просто нужна была причина чтобы пострелять в кого нибудь вот вы нашли мишень одного полицейского который просто пришел постоять ну как как бы да я ничего не знаю я тут фри баны не вижу он поскольку даже выйти не мог ибо ариатор бодиблочил его Сука. у тебя бан за бодиблок пб закрываю нарушений нету двоих отсюда мы высекли дальше у них идет абсолютно нормальная рп ситуация бандиты которые сидят на этой квартире начинают крышевать каких-то лохов и качать их на деньги в то же время по правилам сотрудничества фармилы которые сидят с этими бандитами они вообще не должны участвовать в подобных движухах максимум просто обороняться от тех кто их пытается рейдить в моей голове это выглядит примерно так вот ты сидишь на фармиле с бандитами Они приводят какого-то лоха, качают его на деньги Ты в этом вообще никакого участия не принимаешь Потому что это, во-первых, не по твоей профессии И, во-вторых, у тебя есть заботы поважнее Например, там, не знаю, сделать табак Но, например, спустя какое-то время Вас решили зарейдить какие-то другие бандиты Или же госы И ты, конечно же, даже будучи фармилой Все равно берешься за оружие, которое тебе разрешено По правилам на нонорпегана И начинаешь обороняться Вот это нормально, абсолютно здоровый вариант сотрудничества Фармилы и бандитов Но на следующих эпизодах чел на фармили, который живет с этими бандитами, начинает за каким-то хером угрожать оружием одному из двух лохов, которого качают на деньги. Немного потом он будет это оправдывать не тем, то, что вот я угрожал оружием, но чтобы чел не подошел к моей машинке с табаком. Ебать там челики на Крайм профах одного уже натурально берут в заложники, другого грабят, и ты в этом начинаешь принимать непосредственно прямое участие. Хочешь делать что-то подобное, бери Крайм профессию и делай. Всё. Молодец, свободен, Слушай, больше всего... Не... Ты... Эй, Эй, не, нет, нет, нет, нет, не выпускай его, не выпускай, он мне нужен. Моего... А я не встаю. Похуй на него, блядь. По... Да а я хотел... Что -то, что -то ты вы... тоже хочешь? Что, блядь, Че он блядь, делает? Не пизде, не Ебать, чё он угрожает? Ладно, бандиты, окей. Не, ладно, бандиты. Это что за хуйня была? Тебя, скорее всего на НРП и сотрудничество. Угу. Я у Эвена спросил, могу ли я сотрудничать? Сказали, да. В каком плане сотрудничать? Ну, в плане то, что я у них под охраной сижу. Угу. Ну, это окей. Это я против ничего не имею. Я о другом. Что такое? Ну, ты оружием каким-то хреном угрожал другому человеку, которого взяли там то ли в заложник. Ну, потому что я, получается, с ними сотрудничаю, вот получается, сижу сейчас с э, человеком диск, в дискорде, вот, и тот хотел, получается, назад куда-то убежать, там, не знаю, своровать, может, деньги с майников или с мою эту, как ее, да это, -да, блядь, табак, нахуй, я защищал свою эту, чтобы он дальше не проходил, а ты чтобы этим он оставил в вот коридорчик, но он же мог пройти вперед, и я защищал свой табак, чтобы он не подходил к нему, я сказал, стой тут. У меня на домке ледиться, что я Нет, не говорю то, что ебал в пол. Это понятно. Я же не сказал то, что ебала в пол и так далее. Я просто стою и защищаю, получается, свой табак. Я этим занимаются а ты не у не проходи, проходил. Ты. Ну, пусть они этим и занимаются, а я его просто не пускаю дальше. Ты этим не занимался. Чтобы он не подошел к моему табаку. Я этим и не занимался. Я тебе еще раз говорю то, что ну, а зачем я стою и защищаю свой делать? табак. Я тебе еще раз говорю, я наставил на него оружие, чтобы он не проходил в зону, где у меня производится табак. Это работа бандитов, ты этим не должен. Работа бандитов это грабить, захватывать вот это все. Да, и защищать это тех, кто у них не них сотрудник Вот именно. Но я защищал свой, получается, табак, чтобы он дальше не подошел к нему, чтобы не спиздил. Ну да, у тебя получается на и сотрудничество. Какое сотрудничество? Сотрудничества там не было. Они меня просто защищают. Я защищал свой табак, чтобы он не подошел. Потому что все эти смотрели на дверь. А он попытался пройти вперед. Вот смотри, бандиты, с которыми ты сидел, они трясли деньги. С тех типов которые зашли но они они с первого трясли деньги но человек который получается я не помню его никнейм он а, хотел их получается обоих взять под а, заложников чтобы потом короче за них трясти выкуп вот а другие не так поняли с первого получается начали грабить а второй прошел вперед и начал идти к табакам я достал получается пистолет и держал так его на мушке сказал то, что дальше не идти. Это работа и бандитов, все. которые тебя по РП крышуют. Ты не с ними ни в одном клане, ты просто человек, который с ними сидит на квартире и живешь. Большего не, не дано э тебе. Это понятно, но я же тебе объяснил, то что я сижу у них под крышей, они меня крышуют. Я человек но, так как у кого-то хера делаешь что-то около околокриминальное, сидя с ними под одной крышей. Я не хочу это даже слушать. Ну ты хуйней маешься, чел. Я хуйней маюсь, я просто лежу за игроками и не более. Не Нет, раз ты и... хуй не Я тебе объяснил то, что я не пускаю его к табаку. Ты считаешь это как блять сотрудничество нахуй? Этим заниматься должны бандиты, охранять, охранять человека, вот имущество, именно. которое а, как раз-то человек имеет, который с ними якобы, ну вот которого они крашуют. Этим занимаются бандиты. Так ну, я не могу охранять свою свой табак. Объясни ты под крышу мне, устроился нельзя. к бандитам. Они, ранят, и они пропустили его. Так это тогда проблема бандитов, а которые человек... не могут нормально за всем уследить. Пай... У тебя сотрудничество. Ты делаешь около криминальные действия человеку оружием берешь, угрожаешь, хотя ты этим в принципе не занимаешься. Ты занимаешься тем, что ты занимаешься табаком. И если они не следят за Я теми, кого они пытаются территорию. в заложники брать или ограбить, и этим начинаешь заниматься ты, то это уже нарушение сотрудничества. Тебе по этому правилу разрешено только жить с ними. Ну и заниматься тем, что тебе разрешено поправить. Нет, ты решил сделать что-то околокриминальное, и это нарушает правила сотрудничества. Я чё, блядь, буду... По 300 раз нахуй объяснять одно и то же, сколько, блядь, можно ему говорить. Сейчас вы увидите нарушение правила ПГ со стороны ГОСа, который пришел к этим самым бандитам в одиночку. Я могу Рыба, тебя убить за бандитом за... за... за... в убийстве. Этот... Я, я могу тебя, убить за... За... Господа, Эй, тебя, тише, тише, нахуй тише, за бандитом в убийстве. Если, блядь, вы что-то понимаете, что они тут говорят? Я просто сижу, наблюдаю, а нихуя не вызыкаю. Вот, тише, давайте паузу. Вот, я замечу один интересный факт. Вся эта хуйня началась из-за женщины. не получится Жаль, пуляйся, не пуляйся, не пуляйся, не пуляйся, не пуляйся, убить, пуляйся, не пуляйся, убить, только из-за того, что он типа сказал, что убьет, что я типа это, по факту, Сури. угроза жизни, поэтому я могу его моментально мог его состричь. А, а, ш... Какое бэ, нахуй непочинение власти? У нас три чела стоит с оружием, блядь, ты нам что-то приказываешь, что, блядь, нахуй? И при том, что ты у нас, блядь, сидишь, бэ, бэ, на это пиздец. Если вы думаете, что я засаживаю только конкретно каких-то определенных людей. То нет, он Чел пришел, казалось бы, должен был всех как-то разогнать, привести Копов вместе с собой, но он отлетел за ПГ, потому что там, ну, то, там просто он там цыганский табор, блядь. Я жду вас на крыше. А, окей, хорошо, молодец. Эй, Уву, молодец. Что ты Доставай датчик, осматривай крышу внизу. Вот тут. вот тут есть. Ага. Делай скрины. всех госов вызываем. Обратите внимание на время в чате, которое показывалось тогда, когда я был на профессии администратора и сейчас на профессии полицейского. То есть прошло уже достаточное количество времени. Это доказывает, что я не сразу же, как только увидел у них на квартире манники, взял профессию мента и побежал их якобы рейдить. Помимо этого, я также бегал на профессии госа и наводил суету среди других граждан. Там пытался кого-то поставить лицом к стене. От кого-то я даже уже успел отлететь. То есть я не был зациклен на том, чтобы высадить кого-то конкретного. Причем чтобы начать им подрывать жопы, мне достаточно было просто начать играть по правилам и вести себя адекватно. Всего-то. Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. А вы тут живете, нет? Ладно, Мари, догоньте, если Ну, какая вам разница, кто тут живет? Вы зачем вам это знать? Ну, по документам проверили, вроде бы да. Это Документы ваши лицом к стене. Так вы ж смысл, блять? Причина, блять, что за нахуй происходит? Что, блять. Причины у вас нету! У тебя причины нету, блядь! У тебя причины нет, блять! У тебя причины, блять, вместо. Что ты делаешь, блять? Люди, люди, дверь откройте, двери откройте, люди! У тебя причины нету, блять! причины нет, на рейдить, походу. С ними достаточно просто начать по правилам играть, и просто они начинают себя показывать. Молодцы. По данным в этой квартире очень много маников. И ты бы хотя бы сначала попробовал бы разобраться в ситуации, прежде чем сидеть и орать мне под руку. что ты голос повышаешь, я не могу понять, разрываешь тут глотку. С Уву, которая Они здесь что? неподалеку, Они... проверили это квартиру. Что? Там через крышу по датчику видно, то, что там много маников. Если тебя это интересует, пойди с IQ полицейскими и проверь. И нехуй мне под руку молоть всякую хуйню. Если я работаю. Нет, Амейча, Амейча, Амейча, Амейча, сверху зайди, сверху зайди, глянь. Да? Сверху зайди, вон туда, там лестница. Давай, давай, иди сюда. Вот, да вот, вот, вот лестница и крышу надо, просто, просто прочиши, ты поймешь. Да, по лестнице поднимись наверх, там ты сразу найдешь. Давай, давай, вот эту крышу просто туда да, проходи и туда. Там ты увидишь шесть. все, что тебе нужно. Ее пальцы, тут 1 маник, минимум. Блять, сука, у кого демка есть, нахуй, блять. Быстро нахуй скиньте, демку ебаный. Сыр, я хочу. Папа нахуй откинуть на 4 дня, блядь. Да скинь мне демку, блять, когда меня повязали, блядь. Я Да у меня есть, она, слышишь? Чучело, у меня тремка есть, подавай жалобу, я могу показать, давай. Так он один, блядь, я вам же говорю, он один по-граждански стоит, блядь. Пошли, пошли, пошли, пошли. Блядь, ты вырежешь в тот момент, как меня просто повязали. Так, привет. Так, получается, на тебя же... Здарова, ребята, ну, ну, не ЖБ на что меня. Ты... <смех> что ты обыскиваешь людей без весомой причины. Ну, что к квартире какой-то подошли, и ты начал обыскивать людей. Сейчас я мармеладку прожую, отвечу тебе. Нет, просто если это была весомая причина, тогда с его стороны нарушения Да там не 10 схуем маников на квартире. Человек, яйца. человек, Можешь не проигрывать музыку? Ты что, совсем ебанутый, ты жалобу на меня подал? За то, что людей обыскивают без особой причины, ты на жалобе включаешь музыку какую-то. Черепное яйцо, что ты делаешь? Ну вот, получается, ты всех, кто причастен к этой квартире обыскивал, да? Ну, в квартире же люди прописаны, правильно. Как полицейский, как а, бы это все просматривается. Мы зашли с крыши, посмотрели через датчик вот этот вот у полицейского. Я даже знаю имя полицейского, если он до сих пор играет на нем. Уво юзер. Мы снимаем... Посмотрели квартиру эту через потолок, через крышу. Нашли там кучу маников. Посмотрели, кто в этой квартире прописан. Они как раз стояли на улице. Вот. Я попросил людей этих лицом стать к стене показать документы. У него приступ, он под чем-то. Я нормально ничего, ну, вот этого стать лицом к стене не получил, требования. Я с оружием стоял в руке. Один ебанутый начинает орать на меня. Типа, у меня нет никакой причины. Орёт там, не знаю, ну реально глотку рвет. Я его посадил за неподчинение. То есть даже до проверки не дошло, чел просто мне не слушается, когда я с оружием встаю. Этот мне постоянно пиздит под руку, кричит то, что вот, нету никакой причины. А я ему потом встал после того, как их посадил, объяснил то, что я осмотрел квартиру с IQ-полицейским на предмет нелегала, нашли мы кучу маников с помощью датчика. Если ты мне будешь дальше продолжать мешать, то нахуй ты вообще играешь на этой профессии. Такс, но нарушений с его стороны не вижу. А, вот там дальше жалоба, сейчас я тебе скажу, просто ты можешь следующую уже принять и разберем. Жалоба от Флайрейна. А, по какой причине ты начал данного молодого человека просить показать ему документы и стать лицом с ней? Квартира, в которой он живет, полна маников. Мы это проверили с iq полицейским. А, откуда ты узнал, что это он живет в этой квартире? Почему именно за него ты решил доебаться? Доебаться? Ну, насчет документов ты доебался только до него, если я не Нет, не только до него. И не доебался, а проверил. Ну. Демку мне на, на тот момент, как ты для него... Он тебе показал то, то что ему выгодно Братан, и нужно. Братан, ты, ты, ты вообще-то никого не ты трогал, ты только ко мне подбежал. Ну, я лично жалец об этом, и а -а меня не тронул. Так, а теперь еще раз, сын по-русски, я потому что нихуя не пойму, три подряд человека говорят. Окей. Okay. Почему ты именно у него? Я не именно у него, еще у другого человека осматривал документы. Мы бы улетели за неподчинение, я именно у него, потому что он там постоянно появляется. Кто -то постоянно заходит, это уже слежка была не первую минуту и даже не десятую. Сколько я сейчас что? на серваке. Ты прикалываешься, братан? Дальше я говорю. Ты пока... Я дальше говорю. Дальше мы осмотрели, кто конкретно прописан в квартире, кто там постоянный жилец или же даже гость. Все это как бы естественно известно полицейским. У них есть доступы ко всем базам данных. Это, думаю, абсолютно логично. Мы осмотрели, увидели одного из них, кто как раз стоит на улице. Их по-другому особо не достать, потому что большинство из них сидит в квартире. И мы выцепили одного или двух тех, кто находится на улице. Просьба абсолютно была безобидная. Обычная просто самая проверка на нелегал. Если у них в квартире по датчику показывают... Да? Если у них в квартире по датчику показывают манников, то, скорее всего, должно быть еще что-то, может быть, из оружия какого-то. Рейдить там никто никого не собирался, потому что в основном это делали... Мы вдвоем с IQ полицейским, мы там вряд ли бы что-то вдвоем сделали, но чисто для профилактики осмотреть нескольких людей из этого склада было бы вполне себе нормально. Я прошу показать документы, там обычные АМИ отыграть, показал документ и все такое, представиться, стать лицом к стене. В ответ на это он начинает как истеричка горланить, орать насчет причины, я еще раз ему повторяю, стать лицом к стене, успеваю сделать отсчет. Я его даже не расстреливал, ничего с ним не делал, мне его нахуй не нужно убивать. Я его бью шокером, сажаю за неподчинение, потому что я вполне себе объяснил причину, почему я конкретно к нему решил, как ты говоришь, доебаться. В ответ на мою просьбу абсолютно адекватную, стать лицом к стене ну, просто и нормально отыграть рп бандита, Я видел. или же считай гражданского, он горланил, и если ты смотрел демку, то ты это тоже заметил, как по мне это тянет либо на неадекватное поведение, либо на еще какую-нибудь такую вот подобную хуйню, что он выкинул, ну хорошо, и еще это вполне себе оправданный фир рп с его стороны, потому что он уходит, по итогам от... данной раборки, он уходит от оружия намеренно вполне, у меня был то ли Дигл, то ли анаконда, который я наставил на него и говорил просто встать лицом к стене. Я, опять же, не собирался его убивать прямо на месте. Я могу сказать то, что полицейский невиновен, а у товарища, подавшего жалобу фирм. Братан, ты говоришь, чтобы ты видел, как я часто заходил в эту квартиру. У меня есть спокойное доказательство, что я просто стоял в АФК. Как... Ты как будто вообще не выходил из квартиры. Если бы ты очень долго стоял в АФК, ты бы просто бы сдох от голода. Так вообще-то, блять. Я умирал, прибегал назад. Ты думаешь, я не могу запомнить, кто стоит возле двери моего дома, нет? А, так ты все-таки прибегал назад. Так что ты говоришь, не, что, я, что ты сидел на было. квартире все время, два часа. Ты определись, что ты делал 2 часа Ну так я умер, прибежал назад Я же говорю, тебя там не было Ты меня не видел Че думаешь, я ну, там вот за дверью буду стоять постоянно Что ты на крыше по-твоему делал так, а, как, а когда ты меня увидел, скажи Я тебе что, буду время ты говорить, знаете, минуту, я секунду Я бегаю, смотрю, раз, а челик ты что, в такой под... же маске Далее, Каким видел, же скином даже, бегает, меня. Нет, я скин менял Нет, ты в АФК стоял с этим же скином <laughs> Я скин менял Ты в ФК стоял с этим же скином Я был в прощадке на когда смотрел за челиками Которых вы типа нагинаете. Один из ваших Летел за сотрудничество и нон-РП на два часа Еще вопросы Ты в этот момент стоял в одном том Ты том же это знаешь, это к РП не относится? Что ты... Ты знаешь, это к РП не относится? А она сзади, сейчас не разговор, наш, разговор да? не в РП-зоне Я обсуждаю то, что я видел, пока играл Вопросы еще какие у тебя? Ну так Что я ну надеюсь, так? А какого фига тогда ты мне притянул За то, что ты видел меня, когда ты играл э, за за админа почему ты это притягиваешь к тому что ты вот то есть, но типа... это один я... из примеров я... того что ну, ты не ты менял ты... скин я закрываю а, жалобу чёрт, чёрт, я, вот... я не было так, ты не журе. было ты меня не ты видел return собака ну, чё вы ссориться будете правда артур да ну, так он попадаться хочет он горланит как истеричка он хочет поговорить а, ну типа блядь... Прикол в том, что, короче, ну типа у меня по факту был фир РП, потому что на меня оружие все-таки наставили, а я же сопротивлялся до последнего, поэтому да. Ебать, нюхай, ПМ. А поэтому по непонятно. факту у меня фирка. Ну там он ответ отбиться пей. логично смог, блять, короче, и все. Ну, короче, понял, он типа ну, такой ну, говорит, ну типа, я типа знал, что ну, ты так. вот, короче, такой вот тип, что типа ты я знал, ну, что то, ты тут живешь и спрашиваю, как он говорит, ну я видел, как ты типа домой забегал. Да, я говорю, я ФК стоял, он говорит, ну, если ты по фак стоял, ты же все равно убирал от болта, да я говорю, ну да, и все. Все, типа, блять, из-за этого меня и откинули. Ну у тебя, конечно, ответ для встречи в шоке. Типа, короче, ну типа. Подожди, подожди, подожди. Мог логично отбиться, блять, а в... там и так все логично было и без того, что там отбиваться не нужно было, чего там отбиваться?